Представляем вам набор средств против морщин в миниатюре. В набор входят 4 эффективных средства, которые помогут уменьшить глубину морщин. Сыворотка интенсив омоложения благодаря своему уникальному составу хорошо увлажняет, разглаживает и тонизирует кожу. Гель с БТА-эффектом содержит в своем составе пептид миорелаксант аргиллерин, который снижает мышечную активность, предотвращает появление новых и уменьшает глубину уже имеющихся морщин. Гель антивозрастной Нео хорошо подтягивает кожу, формирует овал лица, заметно убирает глубину морщин, а также влияет на цвет лица. Питательный массажный крем СПА Апельсин. Благодаря своему насыщенному составу деликатно ухаживает за кожей, делает ее более упругой, эластичной и подходит для любого типа кожи. Способ применения. Утром после очищения и тонизации нанести несколько капель геля с БТА эффектом на области активной мимики. Вмассировать до полного впитывания. Далее на все лицо и область декольте нанести гель антивозрастной Нео. Также вмассировать его легкими движениями. После чего можно нанести ваш привычный дневной крем или тональное средство. Вечером после умывания и тонизации также на области активной мимики нанести гель с БТА-эффектом, втереть его до полного впитывания. Далее на все лицо, шею и декольте нанести сыворотку омоложения мягкими массажными движениями, втереть ее до полного впитывания. Сыворотка идеально подходит под ваш домашний косметический массажер. После того, как сыворотка впитается, на кожу лица, шею и декольте Нанести массажный крем с Апельсин».